Всех приветствую. Ребят, здорово. Открыли 160 ламп. Заваривайте чаек. Всех отвить. подписочка на канал. Лайкосики. Топ-контент. Смотрите, открыли 160 ламп. Всем приятного. Ребята, сейчас вы увидите топовые моменты. Это будет просто легенда. Открывай по 10, мне говорят. 12 миллионов оттен у тебя. Да ты псих нахер. 160 ламп, ребята, смотрите, у этого хозяина. Окошко я сбоку выдвигаю на перезапуск, чтобы было видно, что падает в трофее. Чтобы было видно и ганжу, и вот тут окошко. Так, 10. Открывай по 10. 10. Тереть лампу. Так, свиток модифицирует, доспех Д, большое зелье и самоцвет, циклецкий кристалл, 165 зелье. На поезд два свитка. На браслет, на браслет один свиток. Вот это топ. Смотри, что насыпало. На браслет один свиток и два на этой, с первой десятки. Вот это красота. Это мы уже отыграли нахер. А, нет. 750 тысяч. Да, мы отыграли. Три свитка все отыгрывают. Вот эти. Они по 10 тысяч. Они отыграли. Так, ребят. 10 ламп мы открыли до этого момента. Сейчас я покажу, что выпало. Один и два благословенных свитков. Взяли ЦП. Да достаточно было трех свитков, они окупились 750 тысяч. Давайте. Еще. Даже армор заточка агрейдовская. Купон на зря на души большое зелье исцеления. СА на дегрейдовский трибол СНСТ модификации пояса. Блин, ну тоже неплохо, ребята, смотрите. Тоже неплохо. Опять делаю сброс. Назад. 10 еще. 5. На модификацию плаща. Вот это похуже. Похуже. Но все равно 847 дегрейдовских кристаллов. Ребята, это достойно. Вот это насыпало нафиг. На модификацию пояса 3 свитка. 1 на плащ. Это уже сколько много? На браслет еще один. Ребят, это вообще офигенно. Еще 10. Модификации пояса. Коробка с коктейлями. Трем лампу. Опять пояса. Руна, руна духа. Для создания кристаллов души. Бэкгрейдовские кристаллы, 124, ребята, это вообще здесь, это окупается, окупается, блин, офигенно причем. Модификация пояса, модифицировать браслет, заточка на Агрейд, заточка на Агрейд броню, офигеть, я в шоке. Открываем по Шурику, открываем, открываем. еще дегрейдовских тысяч почти, офигеть. Тысяча кристаллов дегрейдовских, это, это уже 650 тысяч, блин. Это вообще жесть, ребята, заточки сыпятся просто. Я в шоке, с ламп нормальный дроп оказывается, смотрите. Еще заточка чизкейки. Чизкейки, конечно, фигня. На этот раз фигово выпало. Раз на раз не приходится, но я в шоке все равно. Блин, сколько свитков? 40 зарядов души. Вот у тебя соски бесконечные, теперь, братишка. Вообще, блин, ганжа. Опять свиток на пояс. Самоцвет ранг Д. Это вот тоже дорого стоит. Свиток на браслет. Блин, вот мне бы 750 тысяч на моего персонажа хотя бы 10 открыть. Б, заточка. Б. У гнома, братишка, купово насоски у гнома меняются. У кого квест на сап, начинать? У кого квест на сап? Вообще не знаю. Вообще не знаю. И дальше открываем, дальше открываем 10, 10 Тереть лампу Вот это сыпет, ребята Смотрите, как сыпет вообще Не, мне нравится, как сыпет Шапка животных Даже выпала какая -то. смотрите Вообще красота и последний 10, давайте, за красоты. Так, сброс, и последний раз. Вот, купон опять, дофига купонов, ребят, сосок теперь просто жесть у Ганжубоса. Босса. Ну красота, что я могу сказать. Инвентарь смотрим, смотрите, что появилось в итоге. Пирс. Смотрите, 16 благословленных свитков на пояс, 8 на плащ, 10 на браслет, Б-армор заточек 6, Д-27, А-3, Ц-Гредосских 5, ЦП-банок больших 15, зелень 231, ЦП-шки маленькие 25, это бафы, бафы, бафы, шапка одна выпала, коробка с коктейлями. Бацградский Кристалл 186 руна, руна Души 6 Руна Руда Души 550 Руда Духов 1800 Может у него было до этого Соски Купон на Соски 190 12541 а, Красота ребят Не это нормально Блин, вот это, блин, вообще нормально. Но за все это мы отдали, получается, сколько? 12 КК нету. 12 КК нету, ребят. Было 12 миллионов аден. Минус 12 миллионов аден за всю вот эту, за всю эту кашу. Я даже не знаю, это хорошо или нет. Ганш еврейский камчатский краб. Греганж еврейский камчатский краб. Смотри, где соски выменивать. Выменивать. Виталити магазин. И вот тут... Зачем я ему посоветовал открывать лампы? графский ну блин он, он много он на самом деле если 10 12 лямов на это пошло а на это ушло 12 лямов и это надо посчитать братан это надо считать это жалко немножко даже мне кажется там если все это продать то то на то и выйдет короче я тут босс, я тут босс. ну смотри вот эти по 250 тысяч по 250 тысяч модификации пояса их 16 штук 16 плюс 8, 24, 34, это уже на, на 8 миллионов. На 8 миллионов только свитков модифицированных, ребят, вы понимаете? Ну как так, блин, смотри. Соски, правда, не передаются, но Ганжа Пуг до север будет все равно с Хомкой бегать. Почему вы так говорите, ганжапук, ребята Почему вы так про него говорите? Ребята, он же все слышит, он же живой. Кто живой, в смысле? Кто, это горжабос живой, так можно?